Чтоб остались душой молодыми И друзей не бросали своих Грянем тост за удачливых, смелых За ребят наших сильных духов Чтобы остались душой молодыми И друзей не бросали своих На суровой земле алгарской Под чужим неласковым небом Родилась наша крепкая дружба и в бою выручало не раз. За неё этот тост поднимем и поделимся солью и хлебом, пусть же вечная будет та дружба, здесь навеки связавшая нас. За неё этот тост поднимем и поделимся солью и хлебом, пусть же вечная будет та дружба, здесь навеки связавшая нас.